Вот вопрос тебе, вот представь, в день огромное количество пожаров, горит какое-то безумное количество домов, сгорают безумное количество детей, то есть там и по 6 человек сразу одновременно, и мы узнаем только, когда это не один ребенок погиб, а когда сразу 5-4, когда семья там из 7 человек сгорела, это все деревянные дома, совершенно ужасные, да, это какие-то бараки старые, которые еще немцы строили, тоже деревянные, и вот вопрос, все эти вещи легко решаемые, то есть, ну, обработает этот дом огнебиозащитой за счет государства, Сделай ты там копеечную проводку за счет государства. Объясни людям по телевизору, что там по льду, и мы об этом говорим. Я всю жизнь об этом говорил, но почему-то ни разу этого никто не сделал. Я даже сам приеду, требовал, чтобы этого сделали, а это не сделали объяснить, что по льду нельзя ездить со скоростью 55 километров в час. Это когда да, дорогу жизни проводили, то узнали, что можно либо быстрее, либо медленнее, потому что резонанс, одно волна удаляется, разорвет любой толщины лед, и ты погибнешь. Это смертельная скорость. Футбольные ворота, надо проверить, чтобы они закреплены. У нас 300 человек детей за вот последние там, сколько, 10 лет погибло из-за футбольных ворот, ну там за 12. Сетки на окнах, вот эти. Вы почему по телевизору скажите? В сетке на окнах это очень опасно, дети вываливаются, разбиваются, как, как лето, через день это происходит. Это же элементарно, почему они не сделали? Это, это ничего не стоит. Или стоит копейки, но это сократит вот такой падеж, я уж по-другому не скажу. То есть гибель населения сократит, почему они это не делают, это же элементарно. Ну вопрос понятно такой, что мы на него знаем заранее ответ, потому что никому это ничего не надо, потому что государство российское утратило социальную функцию. Но оно так и не обрело, скажем так. Конституция это было, заявно продекларировано, что Россия ⁇ это социальное государство. Социальное это какое? Это в котором приоритет именно социальный. Это человек, его забота, его проблемы и так далее. А у нас разве так? У нас разве в день человека зачем далеко ходить? Разве на пандемию? ну вот резком, таком, касающемся каких-то отдельных детей, сеток, футбольных ворот, льда и так далее, ну можно было бы абсолютно ко всем, и можно было бы сделать, ну да, это государство заботится о людях, потому что в тяжелый период для всех, это для всех, ну пандемия это же для всех, это же, не то что одного не касается, а другого касается, нет, это абсолютно для всех. Ну как поступили на Запад? раздавали деньги, поддерживали, да, платили, платили, продолжают, кстати, платить, в России вот. Просто вот, никому ничего не дали. Тем самым проявили а, самую суть вот этой антисоциальной системы и антисоциального государства. Никому до этого нет дела. А они а вываливаются, ну и пусть вываливаются. Ворота падают, ну и хорошо, меньше, значит, останется на хлебников. Дохнут пенсионеры, да замечательно, меньше пенсий платить. Он Пандемию несет, как они и шутят, это, говорит, вторая часть пенсионной реформы, да. значит, вот. Вот и все. Поэтому ни одного самого мелкого чиновника и заканчивая президентом это вообще не волнует. Приоритеты все определены. Разворовка.